У него нет имени, и все имена — его. Он во всем, и он вне всего. Ты видишь только то, что есть в тебе. Однажды великий философ пришел к Глодаме и спросил, «Можешь ли ты доказать существование Бога?» Будда ответил, «Если ты действительно ищешь доказательства, готов ли ты выполнить одно условие?» Философ ответил, что готов на любое условие,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 и состраданием. Эта книга — рас... излучение космоса. Она раскрывает новые измерения, несет новые видение, новое рождение. Это книга — разрушение и сотворение. Она сметает условности, суеверия и предрассудки и открывает врата в мистерию играющего духа. Эта книга может услышать каждый, кто способен услышать музыку звезд, молитву неба и родников. Эта книга — состояние бытия, дар воскрешения, непрерывное возрождение. Она окотана чарующим ароматом неведомого, неизвестного, непостижимого. Эта книга — радостный «да» всему живому. Через нее ощущается прикосновение вечности. И это прикосновение, аромат дыхания просветления можно почувствовать в словах Иисуса, в молчании бунды, в смехе лалзы, в присутствии многих учителей, наполняющих вселенную своей любовью.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 Радуйтесь ее существованию. Если вы думаете, то пребываете в прошлом или будущем, здесь или там. Думание означает отсутствие сейчас, или там. Думание означает отсутствие сейчас. Но когда вы любите, вы здесь и сейчас. Слишком одержимые мышлением не могут любить. Они все время думают и думают. Момент любви — это время без времени. Если человек любит, он не думает о том, как любить 24 часа суток.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 Вы хотите обесмертить себя через любимого человека, через детей, и добивайтесь самоосуществления в этом идеале. А если возлюбленный не соответствует вашему идеалу, вы гниваетесь. Как освещает любовь идеал? А если возлюбленный не соответствует вашему идеалу, вы гнилитесь. Как освещает любовь лица людей, любовь в последней стадии самореализации. Она сродни чуду. Любовь не повторяется, но и не перестает. Любовь это боль, но величайшее проявление любви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 за чернотой и прозрачность лучезарности. Оно раскроет над тобой радобу многоцветную и напитает семенами почву твою. О, чистая страна любви, я вижу, как простираешь святых в будущее, как обильно жатва твоя и как восхождение твое объединяет все народы вселенной. Счастье жить в этой беспредельности! Любовь являет Бога.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 а любая внешняя свобода просто ложь и обман. Свобода может быть только внутренняя. Для человека свободы даже смерть свободна. Свобода это качество жизни. Но люди не живут, они только хотят жить. И для того, что чердят. Будут ошибки, но не стоит повторять жить. Так приходит мудрость. Молитва прощания с этой.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 Но мы так хитрые, что даже молитву наполняем эгоизмом. Даже молитвой мы возвращаем гордынь. Поговорите с тем, кто молитву превратил в привычку в обязанность. Он ведет себя так, как будто Бог выдал ему особую лицензию. Такие люди думают, что привычку в обязанность. Он видел себя так, как будто Бог выдал ему особую лицензию. Такие люди думают, что они родственники Бога, его избрание. И они не успокоятся, пока не осудят весь мир на мут и воду. Что за странное явление человека, если его эго укрепляется даже через молитву? Человек молитвы не считает себя праведником, он не претендует на право обретения плодов молитвы. Он просто молится. В молитве нет притязания, в молитве нет вести, ибо Бог не царь или министр, требующий присмыкания и ублажения. Молитва это осознание его милости и благословения даже в немилости, ибо Его милость бесконечна, и она непрерывно изливается на нас дождем. Расветленные говорят: нектар божественной милости изливается дождем.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 тогда эго теряет основ. Осознание своего невежества ведет к скромности, тогда как иллюзия, притязание на знания, ведет к эго, к гордыне. А настоящее препятствие для мудрости — это эго. Эго ведет человека в кромешную тьму, и удивительный парадокс возникает в человеческом мире. Мудрые видят себя невежественными, не знающими, а невежественные притязают на знания. Путь мудрости — это повышение осознания своего невежества. Помните о невежестве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 Вы иногда бываете реальными. Быть подлинным означает, что человек должен понимать или осознавать, что является реальным состоянием ума. Не идеи, не принципы, но состояние ума. Узнайте, что является вашей реальностью, потому что изменить можно только реально. Когда вы хотите изменить себя, вы должны знать подлинные факты о себе. Нельзя изменить фикцию. Взгляните на эти факты без интерпретации. Например, обратите внимание, как вы смотрите, на подчиненного и начальника, на бедного и богатого.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 потому что в духовной сфере вы можете легко обмануть себя и других. В реальном мире не так легко обмануть. Если вы бедный, очень трудно притвориться, что вы богатый. Вас быстро разоблачат, а если вы будете настаивать, то посчитать сумасшедшим. Но в духовном мире очень легко обмануть. Вы можете сказать, что в медитации увидели Иисуса, что прилип рассветление, что 24 часа пребываете в глубокой молитве, что вы самые смиренные, что открылось сердце, что испытываете ко всем божественную любовь. Вы будете обманывать себя и будете искать других,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 Но когда ваша душа отождествляется с телом, то формируется ико. Оно нереально. И это подобно следующему. Я стою перед зеркалом. Я реально. Зеркало реально. Но отражение в зеркале нереально. Также тело реально, сознание реально, но когда сознание отождествляет себя с телом, то формируется и оно нереально. Когда вы пробуждаетесь, мышление не прекращается. Только теперь вы будете хозяином мыслительного процесса, а не он вашим хозяином.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 И вы снова попытаетесь ухватиться за мысли. Но этот страх — ухватиться за мысль, Но этот страх — очень хороший признак. Он показывает, что сейчас вы забрались достаточно глубоко, а смерть является самой глубокой точкой. Если вы войдете в смерть, вы станете бессмертным. Вошедший в смерть умереть не может.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 Не является ли ваш поиск навязчивой идеей эго? Пути эго неисповедимы. Эго манипулирует вами из глубин подсознания. Но если вы бдительны, вы узнаете его язык, его стремление. Потому что яга всегда гоняется за переживанием. Переживание — ключевое слово. Эго является жадным до любых переживаний — сексуальных, духовных, медитационных. И оно с удовольствием говорит о переживании. Но в реальном поиске нет жадности к переживанию. Поиск ради чего-то нового исходит от эго.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 Но вместо того, чтобы быть благодарными за такое богатство, вместо того, чтобы искать пути овладения им, некоторые люди, слепцы неблагодарные, превращают Бога во что-то вроде дешевой распродажи, где можно избавиться от зубной боли, от торговых убытков, от ссоры мести, от бессонниц. Есть и такие, кто считает Бога своим личным богатством. Красота единства многого. Есть два способа видения мира.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 Это состояние порождает озабоченность, напряженность, нервозность, маниакальную привязанность к результатам. Запад на грани безумия и самоубийств. Восток слишком расслабился, очень обленился. Люди умирают, голодают, и это их не тревожит. Они говорят «на всю волю Бог», но их жизнь почти растительная. Но сейчас время нового человека, человека третьего типа, человека, умеющего действовать и бездействовать, умеющего говорить «да» и «нет». Такой человек делает все от него зависящее, он понимает